Всем привет! Смотрите как восстановить данные с RAID массива собранного на устройстве NAS от Western Digital. Как создать RAID массив, как добавить сетевую папку и как достать данные с нерабочего NAS.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 Как правило для повышения надежности хранения информации и объединения нескольких дисков в одно хранилище на таких устройствах используется технология RAID. Но даже самый надежный тип RAID не сможет уберечь ваши данные от их потери. Аппаратные и программные сбои, неправильная настройка, случайное удаление и форматирование диска не зависит от типа надежности RAID и в любой из этих ситуаций приводит к стопроцентной потере важной информации. Восстановление информации с NAS включает в себя разборку устройства, прямое подключение диска к компьютеру и использование программного обеспечения для восстановления данных. NAS-хранилища обычно работают под управлением операционной системы Linux, поэтому их тома отформатированы для файловых систем на основе этой операционной системы, таких как XT, XFS и BetterFS. При выборе программы для восстановления нужно обратить внимание на их поддержку. Далее в видео мы разберем восстановление данных на устройстве Western Digital Shark Space модель на 4 жестких диска. Для начала давайте рассмотрим процесс построения RAID массива. Для примера я покажу как создать RAID 5. Откройте окно меню управления NAS Western Digital. Затем перейдите в расширенные настройки Advanced Mode и откройте вкладку Storage. Далее кликните по плитке Volume and RAID Management, управление томами RAID. По умолчанию после установки системы из дисков которые подключены к устройству создается составной том. Другими словами все накопители объединяются в один. Чтобы изменить уровень RAID выберите нужный, в моем случае это RAID 5 и нажмите подтвердить. На предупреждение о том, что в результате процесса все данные будут затерты и процесс перестроения RAID 5 может длиться 16-17 часов, жмем ОК. Начался процесс построения RAID массива. Конфигурация RAID успешно изменена, выполняется ресинхронизация форматирование. Мы увидим наш Tom RAID 5 из трех дисков. В последней колонке отображен его статус. Идет перестроение. Теперь нужно дождаться его завершения для того чтобы создать сетевую папку и записать данные на диск. Пока создается наш рейд давайте активируем сетевой протокол FTP для доступа к хранилищу. Для этого открываем вкладку сеть, сервисы и активируем FTP установив соответствующую отметку, жмем подтвердить по завершению перестроения массива дисков станет доступна возможность создавать сетевые папки. Для создания откройте вкладку Хранилища Общие папки. Чтобы добавить новую кликните по плюсу. Затем укажите имя для нового каталога, описание, отметьте сетевые службы. Подтвердить. Затем настройте доступ к сетевой папке. Я включу всеобщий доступ установив здесь отметку Подтвердить. После она станет доступна. Переходим на сетевой диск и записываем на него данные. Аппаратный и программный сбой, неправильная настройка, случайное удаление, форматирование и такое прочее может повлечь за собой потерю важных данных с дискового массива NAS-устройства. Для того чтобы достать информацию в любом из этих сценариев вам понадобится надежный инструмент. Hetman Raid Recovery – это комплексное решение для восстановления данных с NAS, которое поможет восстановить файлы при различных сценариях. Программа поддерживает большинство популярных файловых систем включая системы NAS. Утилита имеет автоматически расширенный механизм сканирования, найдет информацию необходимую для восстановления таких как начальный сектор RAID, размер блока, количество и порядок дисков. Восстановление данных с NAS возможно как с однодисковых станций и массивов дисков объединенных в RAID. Обратите внимание, что перед тем как начать восстановление NAS вы должны подготовить свободное дисковое пространство равной емкости, которую вы собираетесь восстановить. Снимите диски с нас и подключите их к ПК с операционной системы. Убедитесь, что все диски распознаются в управлении дисками Windows. Для запуска кликните правой кнопкой мыши по меню Пуск, откройте управление дисками. Если вам будет предложено инициализировать диски ни в коем случае не соглашайтесь, так как это может их затереть. Если вы пытаетесь восстановить данные с RAID 5 и на материнской плате ПК, к которому собираетесь подключить накопители недостаточно разъемов, можно подключить на один диск меньше общего количества дисков в NAS, так как данный тип RAID остается работоспособным без одного накопителя. Установите Hetman RAID Recovery на свой компьютер и запустите программу. Благодаря автоматическому механизму сканирования утилита просканирует диски вычитает из них служебную информацию и соберет из них разрушенный рейд. Внизу отображается краткая информация о raid массиве Проверьте правильно ли удалось программе ее определить. При неправильном определении параметров нужно будет собрать массив вручную в raid конструкторе. Для поиска информации кликните правой кнопкой мыши по диску «Открыть». Выберите тип анализа и запустите сканирование. Программа проанализирует диски и по завершении отобразить их содержимое. Как видите программа нашла все данные которые лежали на дисках массива. В случае с RAID 5 она работает даже без одного диска. отметьте файлы которые нужно вернуть и нажмите восстановить затем укажите путь куда их сохранить и снова восстановить. По завершению процесса восстановления эти файлы будут лежать в папке по указанному пути. Программа способна восстановить данные и в случае случайного удаления или форматирования дисков. После анализа вы увидите удаленные файлы. Они обозначены красным крестиком. Для более удобного поиска нужных фото, видео и документов здесь доступен предпросмотр. Отметьте случайно удаленные данные и восстановите их. При анализе RAID с операционной системой программа отображает несколько массивов, зеркальный RAID с операционной системой и пятый RAID с данными. Если вам нужно восстановить данные системной папки проанализируйте зеркальный RAID, на котором размещены системные файлы. Hetman Raid Recovery просто в использовании, он автоматически находит все параметры необходимые для восстановления, такие как начальный сектор RAID, размер блока и порядок дисков. При повреждении диска или затирании служебной информации программа может не собрать RAID в автоматическом режиме. Если вам известны параметры поврежденного массива вы сможете сделать это вручную с помощью RAID конструктора. Откройте конструктор. В этом окне выберите пункт «Создать вручную». Заполните поля с данными о вашем массиве, тип рейт, порядок и размер блоков. Добавьте диски из которых он состоял. С помощью стрелок можно задать их порядок. Недостающие нужно заполнить пустыми, нажав по плюсу. Как правило, при верно указанных параметрах внизу RAID будет иметь хоть один раздел Разверните его, чтобы проверить наличие нужных папок. Если нужные папки отображаются, RAID было построено правильно. Указав все параметры, жмем Добавить. После откроется менеджер дисков, где должен появиться RAID. Для восстановления анализируем только что добавленный массив, ищем файлы которые нам нужны, выделяем их и восстанавливаем.